Конечно. Ну, а почему это? Вы ну, при исполнении должностных обязанностей находитесь. Я имею право, я правильно, 4 минуты, рабочий день Ну так закончится, пасы. я вас снимать не буду. Это женщина, которая я подавал заявление. Очень приятно. Очень приятно. Очень, приятно. Очень хорошо. Ну, нам к старшей, наверное, нужно пройти. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на Конечно, попадете. А я не должен вас спрашивать. Я а защищаю я свои конституционные права и должностные лица открытые а мальчик, и гласные. А вот когда вы будете не на работе, они у вас будут. А сейчас вы должностное лицо исполняете свои обязанности, да, согласно не законодательству. Не ну. Вы не можете документально подтвердить свои полномочия. Попросил, Я участковую полномочия поставил. Хорошо, Поступило заявление. Ну, не заявление поступило, по телефону вам заняло. Телефон да, рапорт зарегистрировал. А учит, гражданин. Рассказываю. Гражданин окунилчик. Рассказывал. Нам еще адрес участного полномочия. Я не знаю, как правильно представлять, даже господин. Вот был вот такой запрос. Я так и не могу понять, для чего он его принес. Доверенность, на основании которой он должен был обратиться, в принципе, без этого письма. Ну, на всякий случай, и вдруг вы это же не понимаете. Доверенность хоть чуть-чуть понимаете, может быть. Ваши органы выдавали. Нет, я как глава этого района. У меня такая же должность, как у вас. Ну, Только ваша должность можем... еще нужно доказать, что ну, она и доказать. Моя так Да уже проверяли Хорошо. мою должность. Да. А сейчас вот я так подозреваю, что какие-то у нас лица захватили архив и предоставляют гражданам Советского Союза э, любые справки за деньги. Вот меня интересует основание, почему так произошло. В письме все изложено, я хотел бы получить все ответы на данное... Вот, э, требования, запрос. Есть ли у вас акты приема передачи земли, территории Тацинского района Понятно. из РСФСР? Вы да вы мне не затыкайте рот, почему я должен помолчать? А я... я должна слушать ваш бред. Давайте начнем все это. Ну, это еще нужно это разобраться. Это полностью Ну, конечно, не по законам ну, РСФСР. Вообще, гражданско-правовые это... отношения мы не имеем. Ну, просто я объяснила человеку, что у меня это услуга платная. Он сказал, о каком основании? Читать он сказал, можно много чего написать. Ну, там есть печати на этих документах. Я не вижу ни печати, ни основания это, чего. Это, это просто листы бумаги с напечатанным текстом. У вас тоже незаконная. У вас там, не печать, там печать, там печать. Печать, она да? незаконная. Их можно 15 штук. Не ОГР, Докажите. Ни ОГРН, ни ОГРН. Такой ОГРН. Юридических ага. лиц не было. Совет. Я гражданин Советского Союза. Исполняю статью 62 Конституции. Конституция на данный момент действующая. Вы заблуждаетесь. Это бесполезно. Я хотел бы написать заявление, потому что это дело я буду передавать суд. Во-первых, эта женщина выдала незаконную справку, на основании которой ветераны Великой Отечественной войны лишили единственного жилья. И до сих пор никто не может разобраться. Прошли суды, и никаких делов нету. Получается, здесь в Татсинском районе какой-то сговор. Я буду судиться с БТИ, с администрацией и с другими лицами, которые участвуют в этом деле. Так как я на данный момент, исполняя статью 62, приступил к должностным обязанностям, главы Тацинского района РСФСР. Это законная юрисдикция. Во всех правовых нормативных документах значится только РСФСР. Ни о какой Российской Федерации речи быть не может. Если вы откроете Конституцию Российской Федерации, проект, то там сказано, статья 67, пункт 2, что юрисдикция Российской Федерации находится на континентальном шельфе. Вы здесь где-нибудь наблюдаете континентальный шельф? Эти, У простите. вас здесь никаких полномочий нет. Я уже вы еще раз будете слушать, и мы с вами будем по-другому разговаривать. Я не вас слушать, потому что это бред, просто то, что вы сейчас рассказываете. Бред то, что вы рассказываете. Нет, как раз. Это наши личные мнения, уже, они не, не должны переходить. Все, Есть закон. Поэтому... Закон говорит да, вот, следующее. Вот человек сидит в законе. Это момент, представитель что? закона, да. да вот он вот, закон, что, он закон, гражданин такой же, можете, такой же Советского подавайте, Союза, подавайте, как и вы, как и я. В суд, мы Давайте, этого не вы, вы чем можете доказать свое гражданство Российской Федерации? Вы что, что паспорт не подтверждает гражданство? Уважаемый представитель, если в нем стоит печать о прохождении процедуры, я правильно понимаю? Согласно статье 62. Поэтому откройте свой паспорт и посмотрите, что вы процедуру не проходили. Не существует ни одного гражданина Российской Федерации. Так как самой Российской Федерации не существует как государство. Вас вели в заблуждение и в морок. Пришли, а я пришел по вопросу, раз вы работаете, я вообще. хотел получить документы, необходимые для защиты конституционных прав. Ну, вот а слушайте. потому что вы захватили архивы, и мне хочется Ты узнать, на каком основании. Это, сказали, сказали, суд. Это через суд мы будем решать. Обязательно я буду обращаться все. в суд. Вот. А сейчас, на, на данный момент, вот, э, я хочу зафиксировать, что мне выдают или не выдают справку, и на каком основании требуют деньги. И всю эту схему мне нужно узнать, чтобы все жители Тацинского района узнали, на каком основании происходит мошенничество. Данная женщина является не только начальницей, она БТИ. Не женщина, она, руководитель а... нас... ну, она... Начальник, то есть женщина? вы считаете, что руководитель не может быть женщиной? Нет, ну вы говорите, данная женщина, данный начальник. Ну для меня он не начальник, потому что для меня это лицо, которое захватило властные полномочия и карается законом и законодательством по статье 64 УК РСФСР. Если вы сейчас не подтвердите свое гражданство а по ну, моему за, вам запросу. Я уже хорошо, представителю, представьте, докажите, что вы гражданка Российской Федерации. Я а потому быть. что согласно 182 федерального закона, который говорит, что до 1 января 2020 года каждый, кто считает себя гражданином Федерации, уже, обязан спасибо. подтвердить. Читали? Читал. И, и чем вы можете подтвердить? Я доказал. Я написал запрос. Чем? У ФМС и ОМВД мне Мечательно. ответили, что гражданцы Российской Федерации я не состою. Я тоже знаю, что вы там не у происходит. меня есть документ Советского Союза, я Мечательно. подтверждаю это гражданство. А у нас есть, что мы граждане Российской Федерации. Только вы этого не знаете. Это считаете? ваши слова, вы можете, под... можете да подтвердить? Да я не обязана вам ничего подтверждать. Давайте начнем. Хорошо. Представителю закона вы обязаны будете подтвердить. А с этим законом разберемся сами. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Вы будете так, разбираться все. с представителем закона. Ну, я так я понимаю, понимаю вы, вы здесь чувствуете себя безнаказанно, да? вас на Мошеннический схем. Нет, я не получил ответ. Хорошо, я жду запрос суда. Нет, я сейчас буду писать в присутствии вас э, заявление о преступлении. Пишите. Ну, начнем с этого. Сейчас сотрудник э, поговорит по телефону, подойдет. Будем писать. Вот. То есть вы отказываетесь выдавать э, мне э, на мой запрос э, официальные документы. Правильно я понимаю? Вы уже объяснили, что вы, вы объяснили? Обратились как физическое лицо. Я не являюсь физическим лицом. Ну, физическое случае, лицо физическое это мертвый неодушевленный предмет. Я живой, пришел к вам своими ногами, с вами разговариваю, Слушайте. я дышу и так далее и тому подобное. Потому что физическое лицо это мертвое неодушевленное. У меня тоже есть перечень лиц, которым я имею право предоставлять бесплатно, которые должны платить. Бесплатно? Вот так и... и скажите, что я не отношусь к этому перечню для что того, чтобы объяснил, я. Что у нас нету с РСФСР. Да, ведь я внутри. Внутри. Да, Нет, конечно, подвезет. Нет, он, он сейчас сказал при вас напишет. Просто а. у меня как бы рабочий день уже закончился. А. Вы а. что-то писать будете сейчас? Вернее, он будет писать при вашем присутствии. Или он должен пойти к вам. На как месте преступления подвезти? составляется акт. Или э, я хочу написать заявление о преступлении, что э, данное должностное лицо отказывается по официальному это, запросу. Это, отнош... это не гражданско правовые это отношения. Уголовно? Ну как же, вот. Захват, конечно. Захватили архив РСФСР. Сейчас подойдет более, На каком более основании сегодня, это произошло? Сегодня. Вот, пусть подходит квалифицированный сотрудник. Вот. У вас, я так понимаю, полномочий нет, правильно я понимаю? Нету полномочий. То есть получается, у полиции нет полномочий э, рас, расследовать материалы преступлений э, данных лиц, захвативших власть в Тацинском районе, вот. которые занимаются по законодательству Российской Федерации геноцидом советских граждан. Правильно? Вы можете ну, у, у, еще у, еще улыбаться еще. долго и, и, и скоро будет не до улыба Нового года. Я подожду. Хорошо. Вот. Все дело в том, что все правовые основания и документы э, будут проходить э, в рамках законных действий. Вы кто? Здравствуйте. Участковый полномоченный. Вечатель, вот, участковый полномоченный пришел, у которого есть полномочия, я так понимаю. Составить э, заявление о преступлении. Почему? Преступление захват и, и удержание властных полномочий. Вот. Ну, я ваше удостоверение уже видел, вот, поэтому... Я не буду дальше рассматривать. Ну, я вам даже да вы его и не показывали, потому что я она у вас фальшивая. Я Дело в том, знаю. что существует о печать. Я написал заявление. Вот женщина покажет вам. Пожалуйста. До тех пор, пока она не подтвердила свои полномочия, она является просто женщиной, которая сидит в кабинете и мнит себя начальником. Вы это показываете? Это никому не нужно. Ну, давай покажу, что я водитель является. Захватил власть. начальник муниципального предприятия. Акты приема передачи я есть, требую. Все Эти документы. Есть. Где акты Ворота приема передачи? Если а, есть, а, вот я, пожалуйста. У нас миноимущество, Ростов, у нас Хорошо, ну, вот фигуры, я, я, я покажите, фигуры, кто. Я буду да, претензию том, к, к другу. Я не вам еще раз никто. объясняю. Ну, а вы у нас никто. Ну пока. пока. Вы изучайте законодательство. Изучайте вы его. Человек просит предоставить копию ему, я так понимаю, правильно? Конечно. Да. По доверенности от другого физического лица. Объясните, пожалуйста, Россия. мы не можем договориться. Он, он тоже гражданин Доверенно... СССР, не является физическим лицом. Замечательно. У нас Доверенно. СССР не Давайте было физических лиц. теперь помолчите лиц. немножко. Вот это доверенность, на основании которой он написал вот этот запрос. Доверенность от РСФСР и все-таки от частного лица. Я же не могу знать, это нужно разбираться. Хорошо. Адвокаты, э, нотариусы это частные она согласно документам сказала, не что не может указать вы не адвокат. я правовед. Вы не... что, что вы правовед а это выше, чем адвокат потому вы что адвокат, адвокат узкая специализация Сейчас. данная услуга является платной человеку было объяснено сразу, когда он подал этот запрос я, я он двойной ответил, запрос помолчите, вам сделал вы не, не обьяс обьяс затыкайте вы. мне руку ну, а пом вижайте, помолчите, потому что женщина не будьте спаспольны дайте я объясню, в чем дело а потом будете выживаться объяснить меня не было в этот день, принял мой специалист. Вот этот запрос, если бы не было я бы uh -huh. его не приняла. Uh -huh. Потому что СФСР никакого отношения к этой доверенности, к запросу не имеет. Человек доверяет господину Акуленчеву uh -huh. или гражданину Акуленчеву представлять его интересы. Собирать материалы там для суда и для всего остального. Ну, это Валентин а... Петровича, так понимаю, 26 -го. да. года рождения. Так было прошло. объяснено, что данная информация платная. Uh -huh. Он сказал, без проблем. Теперь он пришел, и говорит, что платить ничего не буду, вы архив захватили, да. и вы вообще никто. Да. Акт приема передачи из РСФСР должен быть. Как мы Российскую Федерацию, территории, земли. Мы уже спорим 40 минут. Вот пока я не увижу этих э, документов, все считается захваченным. Эти ну, люди так, поэтому, не могут подтвердить. Нету, вы нету. хотите писать заявление? Да, я хочу написать заявление. Пожалуйста. Ну, я хотел бы убедиться, что данная женщина, и как она утверждает, что она якобы должностное лицо, является той, за кого она себя выдает. Что На... именно? Ну, как звать эту женщину? А, паспорт Российской Федерации? Да, я хотел бы, чтобы она вам показала, и вы убедились в наличии, либо отсутствии гражданства. В данной, потому что гражданство подтверждает процедура прохождения гражданства. Это статья Федеральный закон номер 62. 62 помню, понятно. понятно. И указ 1325. И есть ли там штамп, отме, от, отметка? Нет, это с, снился, это не является удостоверяющим фактором наделения граждан. Ну хорошо. Американские штрих-штрих-коды. -штрих на них. Есть ли там отметка о прохождении процедуры? Нет, да. ну, соответственно, нет. нету. нету, соответственно а нету. Соответственно она не, ну, не является... Являемся... ...после 6 февраля 2000... нет, 1998 года, ага. Ага. это только детям нужно подтверждать Да нет, нет. вы ошибает. да, не ошибаетесь. Ошибаетесь. Во-первых, за проект Конституции Российской Федерации голосовало всего лишь навсего около 30% процентов граждан. Ее никто не принимал. Этот проект так и остался проектом, потому да не что. Бы нам. Не, нам я не вам пытаюсь объяснить, чтобы не вы надо, избежали в услышать, дальнейшем мы, проблем. Мы же что-то пытаемся объяснить. Вы нас не слушаете. Мы... Мы... Мы Владимир Владимирович, если вы хотите внимательно наблюдать за данными происшествиями за архивы повоевать, то пожалуйста людмины. Я хочу установить, на каком основании вы находитесь и занимаете должность главы. Хотя, согласно уставу муниципального района, не имея гражданства, вы не можете занимать данную должность. Ну, так вы докажите, что вы гражданка. Что что, по Почему? Ну, вы не такое, что я Проверку. Проверку, да, вот через прокуратуру, все Почему вот эти моменты. Конечно, я конечно. Ну а я и. сомневаюсь, что вы гражданка. Так как согласно законодательству, у нас нет ни одного гражданина. Если вы откроете закон 62. Да, конечно. Мой паспорт паспорт есть у меня. Это Вот документ, подтверждающие подтверждающий мое гражданство. Сейчас по всей стране идет смена власти, иначе бы э, господин Федоров, голос Путина, не заявлял о том, что э, СССР, э, законное образование, конституция действует и сейчас НОД восстанавливает. Это Я вас хочу Смотрите, вы помолчите, у меня уже просто от ваших информаций голова устала. Понятно. вы останетесь при сырнении, просто... Ну, как женщину я удовлетворю вашу просьбу, Спасибо. но как должностное лицо вынужден буду задавать неудобные для вас вопросы, чтобы выяснить вообще, законно вы здесь находитесь или нет. Законность будет устанавливать, естественно, суд, если у судей окажется на то полномочия. А можно вот, уточнить суд РСФСР или все -таки... Да, ваш mm -hmm. суд, который mm -hmm. явля... должен являться народным, но тоже захват власти произошел. Просто в прошлый раз, да. вы, когда у меня на приеме были, вы сказали, что будет заниматься прокуратура РСФСР. А, нет, очень... а я же собираю. Вот я же сейчас э, в дальнейшем на вас выпишу протокол для трибунала. На всякий... Временно исполняющий обязанности главы Тацинского района. Прио главы Тацинского района Рсфср. На основании приказа половой области... Вы что точно называете? То есть по-разному. Вы пишете Акулиничева, расписываете Филатов, мне тоже это очень интересно. С развоением личности какой? -то. Нет, конечно. Это моя настоящая фамилия. Да. Филатов. Тогда почему у вас среди Акулиничева пишется? А я как Штирлиц. И документы у меня наконечные. Но у меня есть документы ну, и на Филатова. Что -то, что -то, что -то. это перекулинчиво за все время да как вы говорите человеку там и знакомым мужем я регулярно ну, вызываю ну, ребят, которые действительно... Вы в курсе, что участковый – это советский милиционер? У вас в уставе это так и прописано. Не полицейский, а милиционер. Вы это... читали что устав, который... Не читали, да? И этот пункт не меняется. Вы знаете, если бы не вы... Ну да, у вас бы не было бумажных вариантов устава, потому что их невозможно было найти. Ни по депутатским запросам, ни по Что вы а. Что, им? Что Я такой-то, такой-то э -э, обратился с официальным запросом. А конкретно преступление как будет звучать? Что он сейчас? Э -э, отказываются э -э, выдавать угу. копии документов. На основании написанного мною запроса. Ну, вы что-то указываете, что копии документов, хранящихся в архиве Записали, да? Конечно. То есть со соответственно, меня интересует вопрос. На каком основании с меня требуют деньги, за да якобы какую-то услугу, у нас тут не функции у БТИ, а услуги оказывается, то есть бизнесмену. Ну вот мне интересно вашу ГРН и прочие-прочие вот эти моменты, чтобы выяснить, кто вы, что вы. Я же должен конкретно составить документы. Да? На каком основании данная организация находится в данном здании, которое не было передано по актам приема-передачи из РСФСР в Российскую Федерацию? На каком основании данная организация... Угу. находится в данном здании и использует документацию РСФСР-СССР сс <свес> выдавая людям за деньги справки <свес> не имея актов приема передачи Имущество из РСФСР в РФ. Вс ⁇ Здесь? Здесь сначала. Вот здесь здесь слово лично замечание есть, если нет, то нет а вот тут нет а тут верно, ну тут напишите верно нет, здесь нет, а тут верно Потом. давай я тут напишу, да, давай, верно исправлю. верно, верно. Угу. вот верно, ниже нет и все здесь подпись так вот данный Протокол состава. Паспорт не нужен? Нет, паспорт не нужен.